Я, Полина, Ткать, Не Украины Здесь хочу сказать, что, э, ну, понятное дело, что очень много красивых девчонок. И это вообще субъективное мнение внешность. Но, наверное... Просто все увидели, что это самый подходящий вариант в плане работы. Это тот человек, который будет э, думать о своей репутации, это тот человек, который будет, э, ну, и вообще может что-то сказать другому. Однозначно не только внешне, потому что все привыкли думать, что если эта девочка и конкурс красоты, то это, значит, тупая девочка, которая ничего в этом мире не знает, ничего из себя не представляет, э, и она на все вопросы а будет что -то вот Есть какие-то принципы, ценности, есть воспитание, э, есть какой-то внутренний мир. Есть какие-то понятия И хорошие качества Которые как бы сочетаются со словом Мисс Внутреннее содержание И ум, интеллект преобладают. То есть если девочка будет, возможно Не самая красивая из всех Но она будет Более харизматичная Более открытая Более готова общаться с другими людьми и Более социализирована То она будет преобладать над другими На что-то, на какой-то правильный путь ну, уже осознавая свои какие-то шаги там, и, и опыт. А, потому что я все-таки понимала там, когда стала мист, что я пример для девчонок, и очень много мне маленьких там писала, мол, я там себе выпаливала веснушки, потому что мне сказали, что я некрасивая. Я там, ну, рассказывала, что так делать не надо. Много писали, а что там, как мне сделать так, чтобы я была такая худенькая, как ты? Я вот на диете сижу, я там объясняла этим девочкам, что никаких диет не надо. Ну, то есть это какая-то миссия такая вот. Я Понимала четко, что, ну вот, я не могу где-то оступиться и показать плохой пример, потому что ну, за мной следят девчонки маленькие, которые а, ну, потом просто скажут, ну блин, вот Полина так может, а я не могу, mm -hmm. вот, и все. Поэтому mm -hmm. ответственность огромная. На первую очередь счастье это здоровье и ну, здоровье моих родных, близких, людей, когда они живы, здоровы, у них все прекрасно. Тогда я чувствую себя намного свободней, намного спокойней, и вот именно этот фактор мне позволяет ярче ощущать все остальные факторы моей жизни то есть я спокойна, что с моей семьей с моими родными все хорошо потому что у меня существует этот страх до да, потери близких и в общем то что с ними что-то неладное поэтому это первый фактор вот для меня счастье но я я всегда затрудняюсь ответить что такое счастье для человека потому что ну, вот это пожалуй гармония всех составляющих жизни вот когда во всех сферах жизни человека все прекрасно. Вот. Это, это, конечно, и материальная часть, это и психологическая, и духовная, и ну, абсолютно все. Но, конечно, я э, осознаю, когда, ну, когда счастлива, когда стопаю момент. Вот, знаете, фотографирую. Кто-то говорит «манхар». Мне научили этого прекрасному слову «манхар». Когда ты э, останавливаешь время э, и думаешь о том, что... Как же прекрасно, что я нахожусь а, сейчас вот э, в этот момент, в этом месте и с этими людьми. А вот в такие моменты все-таки я чаще осознаю, что я сейчас счастливый я считаю, человек, да. Не, ну, вот для меня вообще пункт назначения это точно нет Категорически нет Потому что э, ну как, как можно идти, э, идти к счастью? Для меня это все-таки больше какой-то э, промежуточное да? Мы можем идти к какой-то цели да И промежуточно ощущать, что мы счастливы э, И опять же таки, исходя из того, для кого что счастье да, То некоторые люди, например, если для кого-то быть здоровым э, И психологическим э, и психически, и физически здоровым, там, и хорошо жить это уже счастливый, то человек как бы ну, постоянно счастливый. Вот. Поэтому все-таки это проходной этап, я считаю точно не цель, ну то есть цель счастья, да, все говорят, что ты хочешь, я хочу быть счастливым человеком, но я сейчас скажу, как какой-то философ, но быть счастливым человеком, ну, нужно сейчас, здесь, как бы, и мне кажется, что счастье, по сути, создает сам себе человек. То есть это все зависит от восприятия мира человеком, от восприятия его положения в мире, вообще от метода мышления, ну то есть насколько позитивно настроен человек вот в этом. Больше путешествовать. Стараюсь. Для меня это тоже. Вот, в основном самый счастливый момент это когда я путешествую со своими родными и близкими людьми. И вот эти два фактора соединяются в одном. Да, мои, мои близкие и путешествия. Это тоже счастливые моменты. Я стараюсь вот чаще останавливать время и задавать себе вопрос, там, а, тебе сейчас хорошо, да, что а что, а что, а что делает, что тебе делает сейчас несчастливым, да, возможно что тебе приносит дискомфорт а, потому что все-таки я считаю, что счастье это комфорт человека в какой-то момент, потому что, когда тебе дискомфортно, у тебя есть какие-то проблемы, ты не можешь так ярко, там, например, ощутить какую-то радость какого-то события, да, там, например, тебе подарили, или ты там, ну, я не знаю, банально, боже коровка села тебе на руку, да, если у тебя будет проблема, да, ты так не обрадуешься, не обрадуешься этой божьей коровке, вот. Для меня, безусловно, наверное, еще счастье – это животное, вот, это очень важно, потому что, потому что э, я считаю, что они такие ну, не для всех. Для тех, кто любит э, животных, они излучают э, для меня вот э, хорошую энергетику и делают меня счастливой. Мне кажется, это просто зависит от взглядов и вообще восприятия мира, потому что оно все-таки отличается у мужчин и женщин. Может быть, поэтому разделяют люди женское и мужское счастье. Но мне кажется, может быть, э, да, какие-то моменты есть разные, да, что женщина это делает счастливым, а мужчинам, ну, как-то это абсолютно поражает. Но, там, например, рождение ребенка, я думаю, что ну, самый удачный пример, что и для мужчины, и для женщины, это счастье То есть есть и общие какие-то факторы, которые делают и мужчину, и женщину счастливым, а есть, конечно, которые ну, абсолютно Женщина, конечно я когда приведу себя в порядок сделаю красивую укладку, там выберу уделю время тому, что я выберу свой наряд там, да, я себя чувствую намного увереннее и это мне тоже дает вот такой момент что я чувствую себя комфортно и больше как бы... Ну, вот чувствую себя счастливой. И мне кажется, что не для всех женщин это важно, а, но это тоже такой вот фактор, а, потому что сейчас такой мир, что жестокий, а, когда мы, ну, как бы не можем. А, все, ну, все очень хотят выглядеть хорошо, все видят эти картинки в Инстаграме, где красивые а, девушки в купальниках, у них красивые попы, сиси, талии. А, и мы понимаем, что мы чуть-чуть, ну, как бы не... Мы почему-то думаем, что это шаблон подражания, да? И от этого, конечно, женщина, девушки в основном, ну женщина, я думаю, что так уже этому не поддается, а вот девушки молодые, они этому подаются и думают, что «Блин, со мной что-то не так, я не такая, а значит, я не имею права на счастье, а вот она а, почему-то счастлива». Если они видят в Инстаграме красивую картинку, а, где девушка на отдыхе, она красиво одета, а, м, сразу вот включается «Вот она счастлива, а я сижу дома, а, никуда не езжу, а, у меня хорошая работа, у меня есть дети, но я не счастлива, увы». А, вот И поэтому, мне кажется, это вот такое м, сейчас время... А, как бы это сказать, ложных... Э ложных мнений, потому что Инстаграм создает эту картинку и вообще все соцсети, которые, увы, она ложная. То есть в жизни на самом деле все не так. Я как человек, который еще и блогер, и веду там свой YouTube канал и Инстаграм, то я понимаю, что, конечно же, все свои проблемы, все какие-то неудачи и там провалы ты не выставляешь в Инстаграм, потому все думают, что у тебя прекрасная жизнь, что ты счастлив, сравнивают свою жизнь с проблемами вот этой жизни в инстаграме, да, понимает, что я глубоко несчастливый человек. Хотя, на самом деле, мне кажется, что у людей, которые вот пытаются это выставлять на показ, только хорошее, да, они чаще бывают в отчаянии, они чаще бывают в каком-то расстройстве и т.д. и т.п. Вот. Ну, правда, я просто понимаю, что я тоже иногда сейчас уже захожу на странички некоторых людей, и я думаю... Я тоже так хочу а потом просто вспоминаю что стоп, стопали ну как бы у тебя в жизни все хорошо там ты сейчас развиваешься ты сейчас на пути там какого-то становления а, и все будет ну то есть это не означает что у человека а, там нет каких-то проблем или что он не плачет или что у него там что-то не получается это просто означает что он выставляет только хорошие аспекты своей жизни вот потому не смотрите Инстаграм, <свят> смотрите <свят> в жизни. Вот, общайтесь с людьми больше в жизни, нежели в соцсетях. А, я думаю, что в, в данный момент, вот в двадцать первом веке, а сейчас, как мы живем, да. Это важно, потому что э, я могу привести просто пример, вот э, девочка, да, там, она хотела себе сделать нос, вот ей было некомфортно, она себя чувствовала неуверенно, а неуверенность это уже как бы э, отсутствие комфорта, и я считаю, что это ну, тоже подрывает вот этот момент счастья. Э, она себе сделала нос, ей все прекрасно, ее все устраивает, э, все. Она решила свою проблему. Ну, то есть, если человек хочет что-то поменять внешне, и ему от этого станет лучше, то пускай. Я считаю, что внешняя красота, да, она в данный момент времени она влияет на, на понятие счастья. Особенно у женщин, потому что а, сейчас а, пошла вот все-таки та подмена, когда женщина должна быть сильной, уверенной в себе, а, она должна работать, а, при том она должна быть достаточно ну, на таком же уровне, как и мужчина, и а, от этого, мне кажется, еще больше пошел внешний фактор а, важен. Вот. Отчасти, да. ну, у меня не только деятельность Связана с моделингом И я учусь и, а, а деятельность в основном с, с тем, что я мисс Украина Связана еще с благотворительностью Поэтому я думаю, что это напрямую связано Со словом счастье а, Потому что очень много классных проектов Я поддерживала И это и наставничество Когда детям ищут наставников И я думаю, что в принципе Даже вот медийность какая-то а, Когда ты в экране да, Когда на тебя смотрят это, когда ты другому человеку улыбаешься улыбаешь, тебя, тебя знают, да, и он с тобой там общается, общается где-то в сети а, То я думаю, что это отчасти Там какие-то мои месседжи, возможно, которые я... А, ну, как бы посылаю людям. Я думаю, что они э, дают толчок, чтобы люди почувствовали себя счастливыми. Но все-таки в первую очередь я думаю, что э, из моей деятельности это благотворительность, наверное. да вот. а Если деятельности, которая связана с МИС, с Украиной, то скорее всего это касается больше девочек да, э, и моей деятельности там в Инстаграме, потому что э, я призываю их принимать себя такими, какими они. Есть красивые, у меня есть хэштег мой, моя Полина полиноткачного мейкап Я говорю о том, что классно быть особенной, классно не рисовать себя такой же, как и всех девушек в Instagram, круто выставлять в Instagram себя в сторис, в профиль без макияжа. Не нужно выходить за хлебом с вечерним макияжем, нужно чаще быть собой, делать так, как ты хочешь. И вот я думаю, что это отчасти тоже. Ну, в общем-то, счастье в моем понимании там, и в моей отдаче другим людям, ну вот это какой-то момент. Вот я в, буквально на днях... Эм... Значит, я шла, ехала на метро домой, и вышла, и смотрю, дяденька продает кизил. У него остался там один буквально стаканчик. Я думаю, боже, ну мне этот кизил, но ну, он не нужен, у меня дома столько продуктов неиспользованных. Но я думаю, но ну, он вот стоит, он уже бедный, он еще с палочкой, и он вот солнце это печет. Я думаю, блин, ну а вдруг вот я ему сейчас подойду, улыбнусь, возьму, куплю этот кизил, и вот ему станет хорошо от этого. Но вот мне сейчас, по сути, вот это ничего не стоит» я подошла, и он такой улыбнулся мне, и я ему улыбнулась. Вот, ну вот это же прекрасно. И, кстати, я еще вспомнила, что, наверное, самое точное обозначение для меня счастья. меня на, на, на финале конкурсами с Украины на сцене все камеры снимают, спрашивают, что такое счастье. Это, знаете, вот этот интеллектуальный конкурс. Я понимаю, что это вот, знаете, когда ты не можешь собрать все в кучу, но это не простой вопрос. Вот я сейчас сижу, я уже долго с вами общаюсь, и я не могу точно сформулировать, что это. А тут они хотят на сцене, чтобы я им за три секунды сказала, что такое счастье. А они на меня спрашивают, что такое счастье. А я, всем добрый вечер. Я так рада находиться здесь, в этом сале. Я думала, что я потяну время этим и подумаю, что вообще то сказать. И сказала в итоге, что счастье для меня – это то, что сейчас в зале мои родные. Они смотрят на меня и радуются за меня. И счастье – это момент. Я пожелала всем в зале Говорю, что ловите этот момент Потому что э, Они часто, просто мы не часто это осознаем Замечать э, Мелкие детали э, Мелкую радость, улыбки Потому что, опять же, таки, счастье оно, Это момент, и счастье оно в мелочах Я понимаю, что это Очень трудно, э, когда у человека э, быт, Работа, проблемы э, Но мне кажется, что если Все-таки мы будем каким деталям больше придавать значение то это будет вытягивать вот весь негатив от того что у нас случается иногда в жизни вот поэтому счастье это прежде всего для меня например это мои родные близкие это мое там материальное состояние духовное состояние насколько я себя чувствую сейчас спокойно раскрепощенно это внешние факторы и в общем-то, будьте счастливы, вот, это самое главное, больше улыбайтесь, потому что э -э, другим особенно, вот, кстати, сейчас очень редко все люди улыбаются, вот просто когда идут, я порой ловлю себя на мысли, что иногда я улыбаюсь, когда иду, вот, потому чаще улыбайтесь, а улыбка способствует счастливой жизни, я так думаю, вот.